Ой, так. я вс узнала, вс про. Ты <тас> вс про это. Боже. Привет. Мастер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну Нет, ну, я, не, я не Лайла. Я Лаила. Я. Что? Не верю. Что ты говоришь? Вы очень хорошо справляетесь с злодеями. И, кстати, а как там талисманы? <рисуем> Мы как бы и собрали, но мистер Бак потерял два талисмана. Вот как-то Я так понял, как я в старости, потер... то есть в молодости потерял бабушка Полина, да? И, помина, да, да. да? Самое. Ну, я так и понял. И потерял мистер Бак. Но мы все вернем, исправим. Вот. Поэтому опасно здесь находиться вам. Потому что могут разгрейтить и меня, и вас. Ну, Там... может быть, ладно. Да, Я да. думаю, что пойду. Иди. Это свое местечко, мое Давай. Мой прекрасный а. раб, пчела матка. Ты Чего? матка всех пчел в этом городе. Сразись с этими героями жалкими. Не понял. Баникс, ты офигела? Что? Ты, за... ты у меня сперла талисман. Нет, мне Здравствуйте, дедуся. Что? Кто? Как дела? Леди, так что я тут... а, а, леди Нуар, а дайте мне... Там я узнала, что у вас есть. И что же? Да? Но все равно ему а... Вы хранить. Вы являетесь половиной шкатулки леди чудес. Леди, пошли. Передайте ну, шкатулку леди, чудес я? мне. Леди Нуар. Ага, ну ладно, я только думала. Тебя. Амок, я, я сейчас усилю с тебя разум. Я сейчас заставлю тебя контролировать. Я сейчас тебя буду контролировать. Амок, Бежит. селяй, Амок. Ага, Ага, сейчас. Обойдёшь. Вселяю амок. Я сейчас вселю в тебя амок. Не, не, не, О, бедят. Мне не составит, труда. Мой прекрасный амок, мое творение. Быстрее разбираемся. Давай, сейчас, сейчас. обойдешься, Дорогая Ай. пчеломатка 3.58. Так, разбираемся с ней. Ломай, пчеломатка, сломай его панцирь, моя пчеломаточная машина. Осталось три минуты. Супер. Ладно. Нет, не буду. Челомат, сейчас сломает его панцирь. Я. Дедуся, если хочешь сохранить свою жизнь, лучше сдайся по-хорошему, а иначе я вселю в тебя мок по-другому. Я вселю в тебя мок И тогда я сразу за -за заставлю тебя передать мне. Пожалуйста, Давай. Наведайся. Давайте. Собак, я сейчас приду. Ты Давай, луна? Ты слишком, ты слишком Разбирайтесь мог, умная, ней, Очень ин. слабых ошибок. Я не делала никогда. Пчеломатка, ломай панцирь ее. Кот, не советую тебе близко подходить, а то иначе на тебя пчеломатку натравлю. Ой. Ну, теперь мы разобрались. Да. Стоп. Я помогу тебе. Давай, пчеломатка. Ты, тупая змея. ты Ау. Дура, Ау. тупая змея. дура, тупая змея. Давай, Мастер. ломай пчеломатка. Я Мастер. свой титул я, сам... я даю мистер мистера Багу. А что так можно было? Ах, ты, нет, нет, нельзя было. Пень Мастер. старый. Пень старый. Пчелой. Пошла отсюда, пень старый. Сейчас займемся. Сейчас я тебя... называю тебя, пчеломаточная ты... дура. Мастер. Ладно, заберем талисман. Он за отстал, не мешай мне. мне идет... Мастер. Важные вещи. Убирать и... Выкидывать этого. Да, это... <сослушаем> Час, <сослушаем> Мастер, вы очнулись? Финкс. А что такое? Финкс старый. Ты мой нет, лучший друг? Нет. Пенсико, старый, они у а? тебя, они у тебя кошелек отобрали с пенсией. Нет. Ты у меня 10 тысяч пенсий, вообще просто. Ай. Можем, Можем призвать опорой. Можем, Можем, Можем призвать? Можем призвать оператора? Просто ударишь давайте мы вас проводим до дома. Да, вы хорошо шандарахнули. Он, Давайте. шандарахнулся и ничего не... Он, кажется, шандарахнулся, он передал шкатулку да, А он и не знает, идет. А если, а пойдемте мы вас лучше. проводим. Я сейчас скрою больше. Проходите, спускайтесь. Я покажу, где вы живете. Я возвращаюсь. У меня появился новый план. Спускайтесь вниз. Дядя Нуар! Дядя Нуар! Дядя Нуар! Дядя Нуар! Проходите. Пойдемте, я покажу ваш дом. Uh -huh. Я буду охраной. Знать бы, где он. У вас там есть карточка. Посмотрите, у вас uh, там карточка, свидетельство. Хотите, там. Вот. Паспорт или что? Вот, найдите, Спасибо. там адрес написан, вон. Идите uh -huh. по адресу. Да-да-да. А что? Ну, что был за талисман? Черепахи, если... Он в шкатулке Талисман черепахи. И как бы. Ладно, он пропал. Я пойду себе куплю булочек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, заряд. Я пойду себе куплю булочек. Да что, что ты мне бьешь, тупой? Кто ты такой еще такой? Ты побила, ты побила бедного. Я не лайла, я Лаита. Лайла, моя сестра-близнец. Mm -hmm. mm -hmm. Просто такие тупые. Я не могу сокрывать mm -hmm. здесь. А а, одна и искусство. Одна имеет искусство лжи, и другая искусство лжи. Я никогда не Я Лаита. Я сама честно мне ну, дали грамоту. Леди Нуар дала талисман. Да. Ага. Значит, я они видишь, меня вырубили. Арми, они меня вырубили? Да. Забрали три. времени посмотреть. Да нет. А, ой, здрасте. Мне интересно, кто успел. В... Короче, не без разницы. Можешь mm -hmm. ставить опасности, пока нет. Новый бражник не знает твоей личности. А ты иди проверь, И чтобы последний. новая бражница не знала мою личность. Ты меня услышал? Привет. Всем О, привет. Ладно, мне пора. Здрасте. Пока. Так, шкатулка выпала мне. А. Супер шанса, поэтому пора. Чудесный, мистер Бак. Я его сделаю. Новости там врут. Так. Или Адриан врет. Хм. Часто ты уходишь из дома. Он часто пропадает. Че, какие трансформации. Часто я заменала логичные соединения. Адриан? часто ты ничего не хочешь мне объяснить? А что мне с этим? Я видел, что произошло на крыше. Что? И теперь покури, я задаю тебе маленький вопросик. Да, подожди, Ну-ка, вылетел отсюда быстро. Я вылетел! По я хочу. Дома, uh, жри, uh, и в магазин покупаю. Полететь отсюда. Сейчас Я сейчас еще раз чихну, если бы этот тоже человек не исчезнет. Не надо чихать, ты слишком много чихчик. Думаешь. объясняю так. Объясняю. все тебе объясни во первых штаж катулка которая у меня она принадлежит трем хозяинам уже двум первый хозяин я сухань и мастерфу мы имеем три этих человека мы имеем доступ Стоп, к этой я не про это я не про это ну? я про то то что я был практически недалеко. Я из своего окна смотрел, Там очень хорошая подослушность. Этот старик передал шкатулку одному другому человеку, но не тебе. Мистер Багу? Да, но ты сказал только что-то, что она дается двум. Ну, ты не включай. А ты и Сахань, Мистер Баг не включает этот список. Ну да, его не включат, потому что он передаст мне. Нет, это не Но память он не потеряет даже нелогично. Почему мастера Фу потерял? Ну, потому что. А я ему дам щит, и защиту и все. И... почему ты мастер Фу не дал заранее такое. Потому что я не знал что, нас... что это случится в этот день. Ты не мог не знать. Ты присмотритель. Ты Нет. всегда присматриваешь наперед. Ты Нет. не мог такое не Нет, Я не знал, что это будет сегодня. Да, я знал, что не не это случится. Я знаю, что это случится, но я не знал, что какая... Откуда ты знаешь? Ну, неважно. Почему-то эти, почему-то, ладно, тебя просто часто нет в комнате, когда ты ладно. палки Ты девочка, послушаешь? Ну так, пищу. я щас, я сейчас, а я сейчас кое зачем скажу, кое за, за каким нибудь украшением, я украшением и память. Хотя мне вот чекочерга есть, чем не вариант. Идем. Кочерга. <свят> <Кочерка. свят> Я печку кочерыжу печку. Кочереж. Хорошо. Кочерыш печку. <свят> Девочка пошла в жопу, девка. <свят> так в чем ну, пойми, не логично. И не сходятся некоторые детали. Смотри, изначально нас было трое. Вначале, но сейчас нормально. Вас, вас тоже трое. Подожди, я тебе расскажу, как было. А не как сейчас, но нет. Ну и что же. Вот. Двое, но мистер Баг не мог куда-то вот, Давай, я посижу. У остается двое. Я и Сухань. Но сейчас мастер Фу передал шкатулку мистеру Багу часть. Поэтому мистер Баг тоже имеет доступ. Он не до этого, этого имел. Он mm -hmm. до этого имел. Он не до этого имел. Он имел, но только через меня. Нет, не через тебя. Через меня. Он мог, он мог призывать талисманы. Да, потому что у него есть доступ. Был. И сейчас есть. Потому что им передали полные права. Не которые Фактически. были. Нет, права нет, можно ну, передавать. Нет. Я могу тебе дать доступ, чтобы ты мог... У О, тебя давай не дашь. Нет. Почему? Потому, не что, потому что я тебе не дам. Почему? Ну, потому что. Почему? Потому что я так сказал. Я хранитель. Ты злой такой, агрессивный. А не ты, бражник, а? Да, я. Я сейчас в Все ясно. А <с> мог селиться предметы не Вот та схавала, понимаешь? Вот как схавал, схавал бомж. Что? Что? Выйди отсюда. Ну, ладно. По всему дома такие места. Турции. Да. Стой. Да. Кстати, вот это вот видно, если что. Не сми заходить. Что? Ладно. Не другое показалось, мерещилось. Мы это уберем. Всё. Ничего не Ну вот Вот так вот как-то mm -hmm. И мне кажется Новая бражница Сделает так, чтобы Сухань тоже передал ей А ты знаешь, где Сухань? Да Где? И у меня чувство то Что он скоро тоже придет сюда Узнать, что с мастером Фу? Формальные это уже все объясняли. А вот. Что будет с бедным мастером Фу? Его память, но ее можно восстановить. Восстанавливать не советую, мастер Фу уже в возрасте, а теперь, когда ему не. Можно восстановить кажется... часть его памяти, но Я там. Я не, не советую. Там, где лучше талисманы. Лучше не надо, пускай лучше живет новая жизнь. Ладно. Лучше ему еще из этого города уехать. Стой. Так. Но Ведь есть другой интересный факт. Если она доберется до сухани, а не может ли она дойти до других хранителей? Ты да, шкатулок-то много. А если mm. она доберется до того хранителя, кого мы не сможем... Нет, сухани... Он как-то скрытно а? действует. Она не сможет за ним проследить. Я говорю просто не только про Сухань, есть же другие хранители, такие как Маджестия. Там все скрытно. А... Нет. Храм хранителей скрыт. Ну так Маджестия не знает вообще про храм хранителя, она никогда там не была. Ну таки не надо, и я. Просто многие знают, что Маджести является хранителем шкатулки. Вторая, в основном, не я. То есть так же, как у тебя, появляется, я тоже хранитель, так же, как и ты. Только я другой. И если она может дойти до Маджести, то это будет плохо. Но Маджести находится в другом городе. Я думаю, она не рискнет. Мне кажется, да. Знаешь, что мы поможем? Летаем в Нью-Йорк. Так. Так. Так-так-так. Вот. У меня чувство, то, что приедет он. Я тоже так чувствую. У меня плохие причесывания, а насчет плохих. и надо влезть в городе. Давай. Резвые взгляды на жизнь. Шутка. Я уезжаю только по ютубе. На день, потом приезжаю, потом уезжаю, потом приезжаю, потом уезжаю. Ага. И чё? Ну ладно. Ну ладно, всё. Давай я уже хочу... Свежиться. Спать? Нет, освежиться. На балкончике. Очень странно, то, что недавно. Ладно, позже разберусь. Я пойду спать, потому что я устала после учебы.